Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Белкин, я основатель Школы на миллион. В этом видео хочу поделиться с вами одним нашим решением, которое мы разработали буквально пару дней назад, для нашего клиента. Это решение реализовано на базе Facebook Messenger. Сделано оно через Money Chat, плюс использовано расширение PayBot. Дам небольшую предысторию, что наш клиент это школа, которая работает сейчас по всему СНГ, школа YouTube блогеров. Эта воронка была создана под выход нового небольшого продукта для, скажем так, тестирования гипотезы на США. Соответственно, логика этой воронки выстраивалась следующим образом, что точка входа у нас это реклама в Facebook. Далее идет приветственное сообщение, здесь мы даем бесплатный видеоурок. Дальше проводим сегментацию людей, вот эти желтые блоки, это теги, благодаря которым мы сегментируем людей внутри воронки, то есть понимаем, если у них уже YouTube канал, нету, какой объем, какие вопросы, они чаще всего встречаются и так далее. Вот после этого мы человеку высылаем такую смесь полезного контента и продажи небольшого курса на разных этапах воронки его можно купить от 19 долларов до 5 долларов. Вот соответственно воронка выглядит примерно таким вот образом. Она относительно небольшая, то есть ее можно пройти буквально за три или четыре дня. В чем ее особенность? В том, что мы не теряем конверсии за счет переходов между разными площадками. Как это зачастую бывает, что человек регистрируется на сайте, потом ему нужно перейти на какую-то обучающую платформу, потом там может быть какие-то вебинары и так, далее, и так далее. То есть ему нужно ходить, и за счет этого теряется конверсия. Здесь же у нас все реализовано внутри Facebook. То есть здесь человек может посмотреть видео, здесь же человек может оплатить, здесь же человек может задать вопрос. Ну, то, есть говоря, то есть, короче говоря, что вся механика реализована. Именно здесь. Есть две ветки. Первая ветка – это ветка целевых действий. То есть, когда мы человека, по сути, ведем по тому сценарию, по которому мы хотим да, его ввести, который ведет к продаже. И вторая нижняя ветка – это ветка, когда человек не делает целевые действия. То есть, мы его под определенным предлогом так или иначе возвращаем назад и, ну как бы грубо говоря, просим сделать целевое действие, которое мы от него хотим. Вот, собственно говоря, логика примерно такая. Давайте теперь разберем, как она выглядит изнутри. Uh, все начинается дело у нас в Фейсбуке. Здесь внутри uh, рекламы Фейсбук, вот наш баннер, uh, кнопочка получить, uh, от, ну, получить бесплатный урок, отправить сообщение. Uh, здесь мы реализовали это через JSON. Вот таким вот образом это все дело выглядит. И, соответственно, когда человек нажимает uh, на кнопочку на рекламе, он переходит в мессенджер. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вам правильно сообщение. Переходим сюда. Вот первое сообщение, которое получает человек после рекламы. Нажимаем узнать подробнее. Вот нажав на эту кнопочку, мы подписываемся на бота. Здесь мы говорим какую-то вводную информацию, даем, добавляем видео для того, чтобы увеличить, ну скажем так, человека в воронку. Нажимаем на кнопочку получить бесплатный водный урок. Здесь мы проводим небольшую сегментацию, то есть отвечаем на два вопроса. Если отмечаем, например, да. То есть, если у вас YouTube-канал? Говорим, да, есть. Спрашивает, сколько у нас подписчиков. Если говорим, что нет, у нас YouTube-канала нет, то он нам говорит, э, такое, какая основная причина, э, почему вы хотите иметь YouTube-канал. Ну, например, быть популярным. Вот, высылается первый урок. И через какое-то время мы начнем человеку уже предлагать под определенными предлогами э, наш мини-курс. Давайте здесь покажу. Здесь в меню есть такая скрытая кнопочка купить мини-курс как выглядит механика покупки а, вот при первой итерации здесь человеку предлагается а, ввести номер телефона если вот он еще ну, при взаимодействии с нашим ботом не вводился в номер телефона то потянется номер который привязан к мессенджеру ну то есть номер человека здесь можно ответить ну это ваш номер да это мой номер например, таким вот образом и далее она спрашивается e-mail. это твой e-mail, тоже говорим например да Вот, здесь есть два э, момента, как мы можем это все дело реализовать. Например, Pay PayOnline, это когда мы нажимаем, у нас открывается прямо внутри Фейсбука вот такая форма. А здесь можно платить через разные платежные системы, но в данном случае это Lickway. Давайте попробуем провести тестовый платеж, чтобы посмотреть, как это работает. Введем номер тестовой карты и нажмем «Платить». Вот наша оплата прошла успешно, можно отправить здесь... Э, чек да, на какой-то email и вот соответственно мы человеку пишем что вот сразу в слайде сообщение вот здесь ты можешь найти по этой ссылке мини-курс вот и что соответственно нужно сделать также есть возможность задать вопрос как вот реализована эта механика нажимаем задать вопрос а, вот соответственно вот это сообщение отправляется самому пользователю, да, ну, так как я являюсь и пользователем, и администратором, то мне высылается сообщение для администраторов. Вот таким вот образом. То есть, я могу сейчас нажать на эту кнопочку и перейти в, в чат, да, для общения с клиентом. Также приходит уведомление на почту. Это помогает, ну, не потерять, да, эти обращения. Давайте теперь разберемся с тем, вот, более интересный момент. Я думаю, с моим чатом некоторые из вас знакомы, как он работает, да, ну, то есть, примерно таким вот образом выглядит бот. Разберем, как работает расширение по e очень прикольное решение. Что здесь у нас есть? Во-первых, давайте разберем момент с интеграциями. Интеграции здесь есть разные. Они есть с платежными системами. Вот Stripe, Apple, AfterEase, Fondi, LickPay, way pay и так далее. И есть интеграция с двумя CRM-системами. Самыми наверное, популярными это Bitrix и AMA CRM. Что у нас здесь есть еще? Есть возможность, конечно же, перевести на русский язык все основные действия. Ну, то есть, грубо говоря, весь интерфейс бота можем перевести на русский язык, причем можем использовать различные переменные для того, чтобы наш бот был более гибкий. Что у нас здесь есть еще? Есть еще вот такие вот заказы. Видно их статусы. Ну то есть такая небольшая CRM система. По сути, эти же данные мы можем передавать вам или в Витрикс. все основные данные здесь есть. И если мы нажмем редактировать пользователя, то можем, например, вручную менять статус заказа, можем добавлять метод платежа, можем добавлять какой-то комментарий и так далее. Это вот я вам показал решение для онлайн-школы, мы их можем разработать вам также само под ключ, решить конкретно вашу задачу, соответственно, эта воронка будет для вас хорошо работать. Когда мы эту воронку уже протестируем на достаточном объеме лидов, то мы сможем вам, с вами поделиться результатами, вы сможете четко увидеть, какие цифры показывает данная воронка. Вот, давайте теперь разберем пример, как работает данная воронка для сферы, например, питания, да, вот если у вас есть кафе, ресторан, либо любая доставка, как вы можете использовать данное решение, это очень интересно, давайте перейдем назад в мессенджер, вот в Paybot есть такой демобот, да, как он выглядит, выглядит, например, следующим образом, давайте я вот здесь его уже только что протестировал, соответственно что, что в чем здесь суть что вот мы можем ваши продукты предлагать в формате вот такой вот галереи да вот, ну, здесь вот в частности доставка пиццы то есть вот такая галерея есть и в каждой в каждом пункте этой галереи есть несколько вариаций Там, например размер пиццы ну вот выбрали хотим добавить например пиццу вот такую -то. здесь написано что хорошо вот ваш ваш ваша корзина таким образом наполнена что вы хотите сделать да? Вы хотите провести чекаут, то есть перейти к оплате. Либо же вы хотите, например, добавить что-то к заказу. Хотим добавить, например, колу, да. Добавляем колу. И вот у нас теперь в нашей корзине уже два продукта есть. И хотим провести, например, чекаут, да. Добавляем чекаут, то же самое. Вводим номер телефона, вводим адрес доставки, куда нам нужно доставить. И вводим, ну, хотим ли мы оставить комментарий. Но, на самом деле, вот эти поля тоже можно менять. То есть, здесь можно вписать, например, размер одежды, если вы продаете одежду, ну, либо любой другую переменную. Вот, подводим итог, да, что у нас тут в корзине получается. И опять же, нажимаем тоже «Pay Online». Таким вот образом можно рассчитаться. Либо же можно выбрать вариант «Pay in cash». Соответственно, тогда человек сможет оплатить уже по, по мере доставки, да, когда вам привезете товар. Что здесь еще удобно? Да? Вот если вы организовываете доставку продуктов, то в PayBot есть возможность уведомлять человека о статусе заказа. Вот мы видим, что здесь у нас есть несколько статусов. Да? Ну, например, вот новый в работе там, ну, и много, много других разных. Когда мы меняем статус, мы можем здесь ставить галочку «Уведомить покупателя о смене статуса». И вот если вы доставляете пиццу, то здесь можно переводить в разные статусы. Да, например, что сейчас в работе, заказ уже сформирован, заказ уже в дороге, заказ доставлен. Ну, например, что-то вот в этом духе. Это очень удобно, и уведомления будут приходить пользователи, он будет четко видеть, на каком этапе находится его заказ. Это, ну, согласитесь, довольно удобное, довольно клиентно-ориентированное решение. Вот, собственно говоря, это такой короткий обзор нашей воронки. Надеюсь, что вам это решение понравится. Если вы хотите реализовать у себя то же самое, то обращайтесь, пишите. Цены очень лояльные, такие, скажем так, антикризисные, для того, чтобы вы действительно могли внедрить это решение и сделать хорошо и вашей компании, и вашим клиентам. Надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Ставьте лайки, ну и, соответственно, заказывайте данную воронку.